Привет, друзья! Смотрите, что сегодня у меня есть. Это очень веселая интересная игра. И сегодня, если вы заметили, видео будет немножко в другом формате. Не такое, как всегда. Но я надеюсь, оно вам очень понравится. Ну что ж, давайте для начала откроем этот шар. Но это не единственный шар на сегодня, который мы будем открывать. И... Вау, какой огромный шарик! Здесь везде нарисованы самые такие бомбовские куколки. Здесь у нас королева пчел, а здесь у нас русалочка. Какая она милая! Как легко открылся! Ой, мамочки, какой огромный шар! Так. Ой. А, смотрите! Здесь еще очень много шариков! А, какая красота! Они все такие разноцветные. Здесь есть четыре игровые карточки. Здесь куколка Мисс Панк. Неон Кьюти. Ой, как она яркая. Kitty Куин. Бомбовская куколка. Ну и, конечно же, Сфлэш Куин, которая нарисована на упаковке. Итак, для этих четырех карточек мне нужно четыре игрока. Сейчас мы их будем искать. Ну конечно же можно, Сахарок. Ой, а я еще песенку сейчас позову. Петинка. Ну все, Ир, нахуй есть два игрока. Слушайте, колок, ну забыла еще панки позвать. Ну так я его звала. А он сказал, что он в дексации игры не играл. Я с вами, в принципе, да, очень даже хочу. Да, наверное, я тоже с вами сыграю. Ха-ха, вот это я, Бундеркин. Представляешь, Перчинка? Так, теперь давайте тоже думай. Нам еще четвертого игрока надо. О, у меня есть идея. Ждите мне здесь. И не начинайте без меня играть. Я все вижу, да, я слезу за вами. Вот вам, девчонки, четвертый игра. Ух тышка, спасибо, Перчинка. Сейчас мы ее откроем! Ну что ж, давайте откроем эту куколку из четвертой серии и увидим, какой еще игрок будет с нами! Итак, наша подсказка! Берем наши розовые очки! Смотрите, здесь щенок плюс сердечко. А такой подсказки у меня еще точно не было. Итак, куколка из четвертой серии. Наш четвертый игрок. Ой, здесь голубой шарик. Вау, я очень хочу эту малышку. Она такая нежная. Представляете, а может это будет наш четвертый игрок? Или вот это... Мы почти у цели! Ну, кто там, кто там? Погоди, перчинка, еще ничего не видно! Сейчас мы все узнаем! Здесь у нас брелочек, а в этом пакетике... Ну давай, нам играть уже надо, очень хочется! Ой, смотрите! Мне хм, уже попадались такие босоножки, такие малиновые, красивые, с бомбончиками! Итак. А, смотрите, какая куколка! А, я говорила, что такой подсказки не было. Я просто забыла. Нет, такая подсказка мне попадалась. Это очень милая и красивая куколка. Смотрите, кто будет играть с нашими куколками и со мной. Это Канзас Кьюти. Вот такая вот кореглазая девочка с хвостиками. Очень миленькая. Ну что ж, друзья, смотрите это видео полностью, потому что вас ждет еще кое-что очень интересное. Ну что ж, а мы пока начнем игру, посмотрим, кто из нас, девчонок, выиграет. Ну конечно я выиграю! Навискам везет. Ого-го, а конкуренция у меня еще та. Ну что же, давайте начинать. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А вы уже подписались на канал Пайфендал. То Тогда быстренько, быстренько подписывайтесь. А мы пока что начинаем нашу игру. Ой, ты злой такой вот! Перчинка, ты куда это тащишь? Ой, куда? Домой несу. Так мы сейчас играть будем вместе. Что ж, карточки у нас уже у всех готовы. У перчинки Кьюти Куин, у Канзас Кьюти мис Панк, у Сахарок Сплэш Куин и моя Ньон Кьюти. Но так как перчинка уже выбрала себе шар, пусть она уже и будет первой. Э, э, стоп, стоп, стоп, а почему эта перчинка первая? Понимаете, вот Сарик она первая выбрала, хотите она тоже первая будет? Нет, нет. Ладно, девчонки, пусть Сахарок будет первая, Перчинка вторая, Канзас Кьюти третья, а я буду четвертая. Ну что ж, Сахарок, тогда выбирай свой шарик. Эм, я хочу, хочу, ой, вот этот светленький, э, вот этот, вот этот, не, вот этот, вот этот, такой, как у меня волосы, такой вот светленький, голубенький. Какой, вот этот? Да, да, этот, этот. Ну что ж, открываем, но здесь у нас ничего не видно. У нас губка. Влажная. И только после того, как мы смочим вот эту половинку, здесь проявится рисунок. Ну что ж, давайте это сделаем. Ой, и О, этот смайлик, который плачет. Давайте смотреть. Сахарок, у тебя смайлик плачет? Нет, он меняет цвет. Хм. так как у нас Сахарок не угадала, мы его ставим вот сюда, сушится. Ну что ж, перчинка, твоя очередь с твоим розовым шариком. Давай его сюда. Здесь опять ничего не видно. Смотрим. А, смотрите, Перчинка, да ты удачливая. Ага, твой первый шарик. Перчинке подходит вот такой ободок с ушками. Вот это ты везучая. Мы его ставим вот сюда. Здесь есть вот таких вот пять кружочков, которые нужно заполнить. Кто первый этот сделал, тот и выиграл. я договорила, что я выиграю. Ой, пятинка, пятинка. Это всего лишь первый ход. А я вот этот хочу, вот этот, березовый. Ну что ж, смотрим. И... Ой, у нас здесь желтые ботиночки. Итак, они... Нет, это от мои куколки. Ага, Тебе, к сожалению, Канзас... Они не подходят. Так, а я хочу, хочу. А вот этот розовенький возьму. Ну, открывайся. Здесь у меня очки. О, смотрите, они подходят. Круто. Вот они. Эти очки, которые мне нужны, есть. У меня тоже один есть. Давайте разойдемся мирно. Это же всего лишь игра. Вот вам по бирюзовому шарику. Эй, а мне бирюзовый шарик? Вот и тебе, бирюзовый. Держи. Так, у сахарок мы этот шарик убираем, складываем и бросаем обратно. А этот новый открываем. Ой. И смотрим, что же нам попалось. И это ботиночки, которые нужны для Канзас Опять не то. Все, не буду повторять за этой петинкой, а то все поиграю. Ну что, сейчас ход перчинки. Давай свой шарик. Хм, бутылочка розовенькая с зеленой крышечкой. Ой, это, наверное, то, что подходит сахарку. Здесь розовая бутылочка, но здесь зеленая, у нее белая. Но похожего вообще ни у кого нету. Видишь, сахарок, вот тебе с этим лучше бы повезло. А ты взяла шарик перчинки. Там. И теперь шарик Канзас -Кью Ти Открываем. Итак, смотрим. О, смотрите, это бутылочка зеленого. Зеленого я. С розовой крышечкой. Это моя! Она мне подходит. Это убираем. Это ставим сушиться. Так, ну что ж, теперь моя очередь. Раз так все расхватали бирюзовый цвет, и я себе возьму. Смотрим. И здесь... Ааа, -а -а, мне не подходит! А, а, мне не подходит! Переворачиваем. Все, я хочу вот этот розовый, то, что ко мне поближе. Вот этот, вот этот. Открываем. Ну что ж, смотрим. Смотрите! А -а -а. Молочинка, Сахарок, ты угадала! Я тебя поздравляю! Хе, съела перчинка? Вот это я угадливая! Ха, а все, я тоже ладоний цвет люблю! Я вот этот улазовый хочу! Какой перчинка? Вот этот? Да нет! Вот этот, вот этот! Вот этот! Ага, ага. Открываем! Раз, два, три! Перчинка! Ты тоже удачливая! Смотрите, ну у нее же второй сюрприз. Ой, всем так с розовым везет! Я тоже розовенький хочу! Я хочу вот этот, вот этот, вот этот, вот этот хочу! Вот это? Угу, угу, этот! Это! Итак, штучка! Ой, смотрите! Это же повязка, где написано Miss Панк! Вот это, девчонки! Вы действительно везучие на розовый цвет. Ну что ж, я, наверное, себе тоже розовенький возьму. Друзья, а вам нравится такая игра? Мне очень! Если вам нравится, это поставьте быстренько-быстренько лайки! Так, один розовенький, второй розовенький. А возьму вот этот. Итак. О, смотрите, у меня тоже совпало! Это платьишко для моей нюнки Тит. Вот, у меня тоже уже второй. О, Класс! Ну все, теперь я хочу белизовый, вот этот. Открываем, смачиваем. О, ой, смотрите, это розовенькая бутылочка и здесь зеленая крышка. Нет, что-то не то. У меня зеленая бутылка, розовая крышка. И я ее уже нашла. Здесь белая у конца зеленый. Нет, здесь розовенькая, но не зеленая крышка, а белая. Наверное, это Сахарок, действительно твой сюрпризик. сегодня хочу. А, а давайте, нет, мне вот этот светленький, голубенький, вот туб, возле бережа, вот с этой стороны. Видишь, видишь? Так, открываем твой голубенький. И... Раз. А, здесь смайлик, который подходит для сахарок. Этот смайлик означает, что куколка меняет цвет. Нет, перчинку, тебе в этот раз не повезло. Ого, здесь остался только один розовенький. Ха, я его избеду. Так, открываем. И Вау, смотрите, ой, последний розовый принес тебе удачу, это плачешка для нашей Панк. Вот это да, уже два сюрприза. И смотрите, у всех сравнялся счет, у всех по два сюрприза, интересно, что же будет дальше. Ну что ж, розовые закончились, возьму я вот этот голубенький. Открываем, и здесь ничего не видно. А, смотрите, эти босоножечки мне не подходят. Переворачиваем, пусть сохнет. А мне, а мне вот этот безовый, безовый, он на самом верху. Так, Сахарок, сейчас смотрим, что же тебе здесь попалось. А, нет, это бутылочка, которая подходит к перчинке. Ой, как быстренько открылся. И это бутылочка, которая подходит мне. -да -да а мне, да вот этот бирюзовый. Ладно. Шарик для канзасской И это... О, смотри, здесь твоя бутылочка. А точнее для Панк. И я возьму, возьму, возьму, возьму вот этот бирюзовый. Открываем. Ой. Тарам. Нет, мне не подходит. Это Сахарок подходит. Ну стой, девчонки, держись. Я хочу вот этот царик. Итак. Ой, смотрите, точно сахарок. Тебе повезло. Это смалик, который означает, что куколка меняет цвет. Вот он. Вот это она везучая. Ой, а перезу! Ну короче, первая буду. Так, я хочу вот этот. Нет, вот этот. Или все-таки вот этот. Нет, нет, я вот этот беру, вот этот, вот этот. Ну ладно, открываем. А, вот это да, перчинка! Этот свалик, который плачет. Ты угадала? Ха. Вот и третий сюрприз. Так, это. Нет, вот этот. Безовенький. Нет, не хочу. Не-не-не-не-не. Погодите, может, вот этот. Нет, вот этот хочу! Точно, вот этот хочу! Ну что ж, открываем шарик для Канзас Кьюти! И раз, два! Ой, смотрите, это обувь! Обувь как раз подходит! Ха -ха, есть! Уже четвертый сюрприз! Ну что ж, пока наши девочки спорят, ну, как всегда, вы же, надеюсь, уже привыки, Канзас у нас выходит вперед! У нее остался еще один сюрприз! Ну что ж, м -м, хочу бирюзовый, здесь осталось их два, а возьму любой. Так, открываем, раз, два, три. А, -а, а, мне повезло, мне повезло, у меня ботинки желтого цвета, они мне очень даже подходят. И это мой третий сюрприз, Ха! я догоняю девочек. Ну то, так как розовых не осталось, я хочу эти голубенькие. А, вот этот, на котором я стою, этот и возьму. Открывайся. Раз, смотри. Подходит, подходит, подходит. Смотрите. Это голубенькие босоножки как раз подходят для сахарок. Вот они для ее сплеш-квин. Так, блин, не хочу. Один, два, три. Вот это возьму. Точно, точно, вот этот, вот это возьму. А, открыли. Намочили. Вау, смотрите, а у нас обувь пошла. Теперь попалась обувь. Для Китти Куин. Для перчинки. Но это у нас сапожечки. Хоть по повезло, хоть по повезло. Вместе один сердек, один один усинет. И пау, вот этот хочу. Все, я думаю, им не повезет. Открываем. Один, два, три, четыре, ребят. А, смотрите. Это смайлик, который А, Нет, он плюется, плюется. Вот он. Ура! У нас есть! Первый победитель! Это Канзас Клети! Ура, ура! Я победила, победила, победила! Вот я не тюрьмя, я первая! Да, круто она нас обошла! Ага, я бы даже не подумала! Ну что ж, Канзас у нас победитель, а кто же будет второй? И я выбираю вот этот бирюзовый шарик! И... Та-дам! Он мне подходит! Девчонки, я вас догоняю! Так, хочу бирюзовый! Вот этот, вот этот, вот этот хочу! Вот этот! И открываем! Один, два, три! А, смотрите! Он подходит для Сахарок! И для ее королевы-русалки! А, это ее платье! О, конечно, это я, я, я, я! <М> <upstairs> ну, это правильность. Прям вот, вот, а, ну да, а и э, не хочу, не хочу. вот, этот хочу, беззовый, беззовый хочу. Ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, хочу, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, хочу, Везучие! Смотрите, это же бутылочка для Кити Куин. Ой, не туда. Вот сюда. Вот у нас три победителя. Ну и конечно же, этот получается мой. Я вообще не расстраиваюсь! Ведь играть вместе с вами это было так весело! А тебе понравилась наша игра? Да-да, тебе! Если да, то Ведь это еще не все сюрпризы! Ну что ж, друзья, а теперь еще один сюрприз! Так как у меня эта куколка повторка, то я ее разыграю! И вот и конкурс с первой куколкой Декодер! Я ее обязательно разыграю с сумочкой, все аксессуары плюс шарик, полностью весь комплект. Ну что ж, для того, чтобы ее выиграть, вам нужно первое. Подписаться на канал Toys and Dolls или уже быть подписанным на него. Подписаться на канал Даниэль Lifestyle. Я ставлю ссылочку внизу под этим видео. Обязательно подпишитесь, потому что очень скоро на его канале выйдет новое видео. Плюс еще со мной и с новыми LOLDECO. Я надеюсь, оно вам понравится. Еще третье, конечно же, поставить лайк этому видео. И четвертое, напишите комментарий обязательно с ключевыми словами. Я люблю Лол Декодер! Я люблю Лол Декодер! Ну что ж, а итоги конкурса будут 9 августа в четверг. Желаю всем удачи! Ну что а теперь следующее видео. ты посмотреть? Это... Или это? Выбирай любое! Они все интересные! Но, по крайней мере, мне очень нравится! Ну что ж, приятного посмотрим!